Президент России Владимир Путин не отказался от любимого пломбира на Макс, и в этот раз передает корреспондент РИА новости. Стаканчики коровка из Кореновки принесли в розовом кейсе и предложили сначала главе государства, а затем всем, кто смотрел полеты вместе с ним. Денис, ты ли заплатил? В шутку поинтересовался Юрий Борисов у главы Минпромторга Дениса Мантурова. Путин, прежде чем открыть мороженое, изучил упаковку. Именно это мороженое Путин покупал на авиасалоне в Жуковском и даже угощал им турецкого коллегу Реджепа Таипа Эрдогана.